Энергично очень Алла, Хочет все она успеть. У нее реальные планы, Что, когда и где иметь. Хватка есть в делах большая, И уверенность в себе. Наперед она решает, Предъявив расчет судьбе. Пусть настойчивой походкой Алла шествует вперед, Пусть счастливая находка Дарит в жизни верный ход. Яркая, красивая и сильная, то ее решится покорить. Разве только небо очень синее в переливах утренней зарей? Красота великая владычица, воля нам, не каждому дана, Алла и богиня, и добытчица. Без границ любима, влюблена. В сердце есть и место, и пристанище материнской ласки и любви. Это у нее понарастающее. Как ее в сердцах не назови? Шепчет дождь. Который раз устала ей, новых песен, царственный мотив. Может, он ее немного балует, но другую уж точно не найти. Загадка алы повсеместна, И это ей невозможно лестно, Будь ала тайны но такой, Чтоб за тобой в огонь и вой.